Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала, с вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию видео о полнолунии в 9, 27 февраля в 10.18 по киевскому времени. Луна характеризует основные жизненные потребности, инстинкты и эмоции, которые в день полнолуния значительно усиливаются. Появляется потребность наиболее полно и естественно удовлетворять и ощущать свои инстинкты и эмоции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 Однако в этот день возможны эмоциональные срывы, бессонница. Энергия полной Луны помогает воплотить наши проекты в жизнь. День недели полнолуния 27 февраля 2021 года, суббота. Управляется Сатурном. Помогает оформить, закрепить результат, структурировать любые процессы. Управитель полнолуния в деле – Меркурий. Движется по водолею, способствует истинному пониманию происходящих событий, помогает устранить неразбериху в делах и в мыслях. Поскольку управитель этого полнолуния в водолее, то велика вероятность беспричинной резкой смены настроения, от бурной радости до полной апатии. Спонтанные решения, спешка в делах, авантюры – все это может ухудшить существующее положение вещей. Весь год водолейские энергии доминируют. Видео по этой теме есть на моем YouTube канале ссылка в закрепленном комментарии. Старайтесь не затрагивать политические финансовые темы в конце февраля, иначе конфликты неизбежны, особенно в день полнолуния. После утомительного дня окурите свой дом лавандой или эвкалиптом. Чтобы снять нервное напряжение, прогнать лишние мысли и настроиться на приятное. Лавандовое масло оказывает успокоительное действие на центральную нервную систему, уменьшает возбудимость. Налаживайте контакты с друзьями, соседями, сослуживцами, партнерами, родственниками. Двигайтесь и путешествуйте.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 Но начинать что-то новое не стоит. Отложите это до новолуния 13 марта. Видео запишу по этой теме. Полнолуние в 9-27 февраля многим принесет награды за заслуженные труды. Хороший день, чтобы возобновить занятия спортом, сесть на диету, провести профилактические мероприятия. Подходящий день для переезда и покупки всякой продукции, а также для деловых поездок и путешествий. Знакомства в большинстве случаев окажутся полезными. В любой ситуации сразу же подмечаются все детали, и потому люди сразу же реагируют на самые незначительные нестыковки и несоответствия. Этот день подходит для посещения врачей и прохождения обследования, потому что Луна в Деве обостряет способности к диагностике. Причем это касается не только медицины. Чистота и ответственность важны во всем. В пище, в одежде, косметике. Используйте день для обдуманных и практичных покупок. В день полнолуния постарайтесь прежде всего сохранить внутреннее спокойствие. Не расстраиваться из-за мелочей. У людей с чувствительным желудком и кишечником могут возникнуть проблемы с пищеварением. Лучше отказаться от жирной и тяжелой пищи, хотя бы в день полнолуния, за день до и после, то есть пока Луна в Деве. Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны, напряженный аспект. Оказывает влияние на общий эмоциональный настрой, создает специфическую внутреннюю атмосферу. Не все люди одинаково чувствуют транзиты Луны. Наиболее чувствительны дети, женщины, старики, то есть все те, у кого преобладает женское начало Инь. Это также могут быть представители знаков Тельца, Рака, Скорпиона, а также те, кто имеет Луну или Асцендент в знаках Стихии Воды. Или же э, имеют знак Синтеза, Рак или Телец. По знаку синтеза я выпущу отдельное видео в марте, расскажу, как определить свой синтетический знак, которых может быть несколько. Кому интересно узнать полезную информацию о себе, можете записаться на личную консультацию, контакты на главной странице и под видео. Кто-то транзиты Луны вовсе не чувствует, но это не означает, что они не оказывают на него влияния. Оказывают. Просто некоторые люди в большей степени настроены на восприятие внешних событий, явных, янских, целиком посвящают себя внешней активности, делают карьеру, деньги, воюют, соревнуются, что-то доказывают, добиваются, суетятся. Это мужчины и женщины, имеющие преобладающее мужское начало, ян, выраженный огненно-воздушный гороскоп. Сильные мужские планеты и другие всякие элементы гороскопа. Но таким людям сложно услышать слабый голос своей души. В день полнолуния 27 февраля лучше отказаться от участия в светских и увеселительных мероприятиях. Ограничить себя в развлечениях. Если случаются конфликты, то их важно решать на паритетной основе, не оскорбляя самолюбие партнера. Знак Девы отражает материнский принцип. Это знак стихии Земли. Символизирует вынашивание и созревание души внутри формы. Луна символизирует маму. Это предки, корни. Это полнолуние запускает... Процесс постепенного и медленного развития символизирует глубину, тьму, покой и тепло. Это глубокий опыт, который приведет к свету. В ближайшие две недели после полнолуния 27 февраля мы будем под влиянием энергии знака Девы. Поэтому, чтобы притянуть гармонию в свою жизнь, необходимо терпение, кропотливый труд, сосредоточенность. Понятие циклов созревания. Дева – это очень деловой и практичный знак. Его энергия, окрашенная земной стихией, позволяет добиваться результатов в долгих, сложных и кропотливых делах. Таких как научные исследования, упорные тренировки, любая работа и практический результат от нее Под знаком Девы происходят многие процессы связанные с раскрытием смысла. Например, воспитание детей, профессиональный рост или же духовное развитие человека. Результат от приложенных практических усилий осязаем, понятен и полезен. Закон количества, переходящий в один прекрасный момент в качество, очень точно описывает процесс созревания, развития и раскрытия. Полнолуние в 9.27 февраля даст нам терпение и настойчивость в той деятельности, которая требует монотонного повторения долгих однообразных циклов ради конкретного результата.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 Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Буду признательна за репост. Благодарю вас за внимание. Спасибо, что выбираете меня. До новых встреч. До свидания.